Всем привет! Сегодня мы играем в фосмофобию на сложности профи. Ловим призрака в нашу коллекцию. Продолжаем собирать. Сегодня у нас получается Кэрол Мэнсон. Карта у нас Тенглвуд. Призрачный активность микрофон, датчик движения и распятие. Берем фонарик, ЕМПшку и отпечаточный фонарь. И сразу залетаем в дом. У нас получается в гараже... Нету рубильничком и он у нас в подвале. Так, сразу начинаем, берем, сразу включаем и не паримся. Так, включили, получается все хорошо. У нас не доска Уиджи, у нас здесь нету нычек в гараже, в гараже в подвале. Конечно же, в подвале. Приоткрыта дверь, но я думаю, что она изначально была приоткрыта. Так, ладно, можно включать свет. Кость. А, это не кукла воду. Ой, блин, может быть, это зеркало. Я еще не буду просто терять время посмотрю в зеркало. Нет, это не зеркало. Это вроде бы не карты. Нет, это карта. А что, давайте откроем одну карточку. чисто, Чисто послушаем. не Анре. это не Анре, но я не понял где он вообще шевелил что-то было далеко угу. я фонарик не подобрал ну давайте за термометром пойдем больше выбора нету у меня Я с картами просадил рассудок, наверное, да? Нет, не особо просадил. А, давайте возьмем термометр, тогда рацию и эту штуку. Где-то где он взаимодействует, но непонятно где. Угу. Тут нету Тут нету Детская Детская нет Он что в подвале? У меня ощущение, что он в подвале Потому что когда я тянул карты Как будто где-то снизу Как будто звук какой-то был Очень далеко был звук Поэтому да, скорее всего он в подвале Или в гараже Дороже. Нет, ну в подвале. Подвальных призраков я очень сильно сем... не люблю. О, минус. Отлично, минус. Ты молодой? Ты молодой. Ты молодой. Ты старый. Ты молодой. Ты старый. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой? Что-то он швырнул здесь. А, блин, зачем я свет включил? Тогда тянись уже. Не так страшно. Призрачного огонька я не вижу. Вижу минус. Я вижу, что он там какие-то чипсики, что ли, теребонькает. Так, давайте мы туда всё все перенесем. С шка потыкаем. где-то он здесь прям теребит. Молоток лежит. Ну, я не знаю здесь, как посмотреть вообще следы. А, давайте сходим еще за предметами. Ой. Сейчас мы ему закинем еще туда парочку предметов. На, посмотрим сейчас на мой рассудок. Он там дверь какую-то потрогал. А, рассудок мой. Я думаю, я выпью, потому что если это какой-нибудь демон, мне будет очень плохо. Так. Э, быстренько глянем, может быть, огонек все-таки какой-нибудь полетит. Нет, огонька нету, взаимодействия нету. Но он там потрогал какую-то дверь, может быть, он сменил свою комнату. Поэтому мы сейчас возьмем с термометром еще раз проверим все быстренько. Нет, у нас также продолжается здесь минус а, камера. Что еще хочешь? Что ты хочешь от меня? Ты молодой? Ты молодой? Ты молодой? Ты старый? И где? Ты молодой? Ты старый? Ты молодой? Ты где? Ты где? Ты где? Рисует в блокноте. Так, кто у нас-то может быть? Это не Анре. Мы уже его вычеркнули. Это записи в блокноте, минусовая температура. Морой. Морой... Нет, морой с этим. С пере... Короче, да. А что если это демон? Не, он бы демон, бы меня кошмарил. Это похоже очень сильно на тень, на самом деле. Эм, потому что когда свет был, на не взаимодействовал Когда я выключил свет, она начала взаимодействовать. Блин, ладно. Там еще датчик движения, да, нужен? Да, датчик Ладно, давайте пока вот так сделаем. Итак. так. Этой пачки у меня в коллекции нету. Поэтому, блин, там еще комната такая большая. Я боюсь, что он просто-напросто. напугался? Так, хорошо, хорошо. Давай мы поставим тебе датчик. Э -э что, что, что, что, что? М -м Еще раз хочу проверить на призрачный огонек. А он вообще может быть? Да, может быть. Ревинант. Смотрите, вот я выключил свет, да? И по идее сейчас должны быть взаимодействия. У нас же МП5 не было, не было. Вот типа я сижу в темноте и идут какие-то взаимодействия. Так, ладно, давайте, а, все, пойдемте за крестом сходим. А, отпечатки руку демона. Проверить вообще никак не могу. МП5 у тени. Лазерный проектор быть не может. Призрачный огонек у нас нету. Радиоприемник. Но радиоприемника тоже нету. Это либо тень, либо демон. А, объясняю, почему это не демон. Потому что я еще жив. Скорее всего, это тень. Она себя никогда не покажет. А, при помощи распятия, датчик движения. Распятие, фотик и идем. Тень. не ну конечно может быть какой-нибудь видите крест он не все покрывает и она вообще где так ладно мы сфоткаем блокнотик как-то очень может быть, ты походишь уже? Так, там кость надо сфотографировать. А какая у нас этот... Стоп, у нас какой проклятый предмет? А, карты. Карты второго. Ну, я не знаю. Нет, ладно. <кхе> Давайте посмотрим. Нычка, нычка есть. Ну, а что мне, зачем... Что мне надо сделать? Мне надо посмотреть... При помощи распятия. ну это тень. Другого у меня нету предположения. Сейчас дерну карт парочку. И проверю на все остальное. Сейчас я это возьму отпечаточный фонарь себе. Отпечаточный фонарь у нас здесь. выключил свет это это это было страшно немножко ой Как, как, как? Как она меня убила? Я же сижу, сижу в темноте. Игра. Кто с тобой не так? Ну это тень была. Ну блин, эту тень вот я не люблю. Там мой самый нелюбимый призм, что ты хера хер определишь. Может, а морой вообще? Тень, ну вот. Ладно, спасибо за просмотр. Такая вот каточка получилась неудачная. Но достаточно интересно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.